Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Ксения Шаврова. Я ведущий менеджер по сопровождению партнеров компании «Актив». Часть терминов, которые я буду использовать в вебинаре, они такие немного сленговые. Например, под квалифицированной электронной подписью я, конечно же, подразумеваю усиленную квалифицированную электронную подпись. И еще цель этого вебинара только практическая, то есть я буду рассказывать, как применять устройство RUTOKEN для квалифицированной подписи, и ни в коем случае не буду трактовать какие-то законы и регламенты. Это не задача этого вебинара. И самое последнее, сегодня мы будем рассматривать только э, алгоритмы ГОСТ. У нас устройство RUTOKEN также можно применять и по другим алгоритмам, но в этом вебинаре я про них не упоминаю. Несколько слов про нашу компанию. В этом году компания «Актив» испол... исполнилась 27 лет. Мы являемся ведущим производителем смарт-карт и токенов в России. И по статистике четыре из пяти квалифицированных электронных подписей выдается на устройство «Рутокен». Компания «Актив» постоянно участвует в российских и международных профильных мероприятиях, так, например, Буквально недавно наша компания участвовала в конференции Jitex Technology Week в Дубае и показывала продукты и решения для кибербезопасности. Теперь перейдем непосредственно к разделению разновидности ключей электронной подписи. Самое главное разделение — это извлекаемые и неизвлекаемые ключи. Зависит эта разновидность от того, каким средством генерируется ключ. Извлекаемые ключи создаются с помощью программного криптопровайдера. Соответственно, этот программный криптопровайдер записывает ключ на RUTOKEN. В таком виде закрытый ключ хранится в защищенном ключевом контейнере на токене. И вся работа с ключами производится средствами этого программного криптопровайдера. При этом во время операции с подписью Обязательно требуется вот пин-кода правильного, и закрытый ключ ненадолго извлекается в оперативную память компьютера. А второй тип э, — это неизвлекаемые ключи. Они создаются с помощью аппаратных возможностей устройства RUTOKEN. То есть специальными средствами вызывается криптография внутри самого токена. И такие ключи электронной подписи, они хранятся не просто в защищенном ключевом контейнере, но и в специальном внутреннем формате. И при работе с подписью все операции производятся внутри самого рутокена. И закрытый ключ никогда не покидает память токена и никогда не выдается наружу. Так, мы с вами определились, какие есть разновидности, извлекаемые и неизвлекаемые. Теперь давайте посмотрим, на что делятся извлекаемые ключи. Извлекаемые ключи делятся на экспортируемые и неэкспортируемые. Экспортируемые ключи — это такие, которые впоследствии можно скопировать на этот же или другой носитель средствами программного криптопровайдера. Соответственно, неэкспортируемые ключи — это ключи, у которых копирование запрещено, то есть они сразу выписываются на токен, ну или любой носитель, выписываются с запретом копирования. Соответственно, вот этот вот флаг экспортируемости, он устанавливается либо при генерации, либо при импорте э, ключа на токен, и больше уже впоследствии этот параметр не изменяется. Э, в том случае, если ключ генерируется на флешку или в реестр компьютера, или на, допустим, жесткий диск, то э, запрет, запрет экспорта особо не ограничивает возможность скопирования контейнера, потому что, ну, допустим, программным криптопровайдером скопировать нельзя, но можно скопировать э, средствами операционной системы или экспортировать ветку реестра, и, соответственно, копирование будет возможно. Если производится запись неэкспортируемого контейнера на токен, то это позволяет вам защититься от копирования контейнера средствами операционной системы или программного криптопровайдера. В свою очередь неизвлекаемые ключи делятся на два вида picc PICC-S11 и FKN. В случае с форматом pcs 11 генерация таких ключей производится с помощью аппаратной криптографии внутри носителя RUTOKEN. То есть, получается, как это выглядит, приложение вызывает программный интерфейс библиотеки PKCS 11 и напрямую работает с аппаратной реализацией алгоритмов электронной подписи и шифрования внутри самого криптоядра RUTOKEN. А если мы говорим о формате FKN, он расшифровывается как функциональный ключевой носитель, и такой ключ генерируется с помощью двух составляющих. Это ROOTOKEN, то есть аппаратные возможности устройства ROOTOKEN и программные возможности программы CryptoPro CSP. При работе с ключами FKN, помимо того, что это защищенные неизвлекаемые ключи, еще канал для обмена между токеном и криптопровайдером шифруется по специальному протоколу SysPake. Очень важно закрепить два момента. Неэкспортируемые ключи ⁇ это не равно неизвлекаемые. То есть ключ, который нельзя скопировать на другой носитель, при этом извлекается в оперативную память компьютера, поэтому он является извлекаемым. И второй момент. Так как копирование неизвлекаемых ключей полностью исключено, как и в любой момент, да, он не попадает никуда вне токена. Неизвлекаемые ключи можно назвать неэкспортируемыми. Самое тоже важное, что в любом случае, какой бы модель, какую бы модель РУТОкена не использовали или какой бы формат да, ключей не используется, в любом случае для доступа к любым ключам и при работе с любой моделью РУТОкена требуется обязательно ввести правильный пин-код пользователя. При этом на любом рутокене установлено ограничение ну, количества неправильных попыток ввода пин-кода, и после чего устройство рутокен блокируется. Ну, соответственно, это защищает от случайного подбора пин-кода. И именно поэтому так важно установить уникальный пин-код, который сложно подобрать. Теперь рассмотрим, какие бывают модели рутокенов. Первый э, вид, да, первая модели разделения — это пассивные ключевые носители, которые выступают в роли защищенного хранилища для извлекаемых ключей. То есть программный криптопровайдер генерирует ключи, записывает их в память токена и впоследствии работает с ними. Э, такие виды ключевых носителей, к ним относятся модели RUTOKEN Lite и RUTOKEN S, это две модели, которые не содержат внутри никаких аппаратных возможностей, то есть никаких аппаратных криптопровайдеров. Это просто защищенные пассивные модели. И есть еще активные ключевые носители. Они могут выступать в некоторых случаях, как и пассивные модели, если их так использовать. Но самое главное их отличие — в том, что они выступают в роли самостоятельного средства криптографической защиты информации, если, соответственно, использовать функции аппаратной криптографии активного токена. То есть такие ключи будут сгенерированы, неизвлекаемые, и вся работа с электронной подписью будет проводиться внутри криптографической или активной модели RUTOKEN. К таким моделям относятся полностью все семейство rutoken cp 20 и все семейство rutoken cp 30 очень важное уточнение, очень популярный вопрос. Если мы говорим об активной криптографической модели, это не значит, что в ней встроен CryptoPro CSP. То есть если вы получаете модель RUTOKEN, на которой записано извлекаемый программный контейнер КриптоПро или ключи формата FKN, то вне зависимости от того, какая у вас модель устройства, нужно будет приобрести лицензию на CryptoPro CSP. Такое может быть, что можно вшивать в сертификат лицензию на CryptoPro CSP, это уже по усмотрению удостоверяющего центра, но в сам токен CryptoPro CSP не вшивается. Очень важный слайд. Рассмотрим здесь, как с помощью, ну, с помощью каких средств криптографической защиты информации можно сгенерировать. Извлекаемые и неизвлекаемые ключи. Извлекаемые ключи можно сгенерировать тремя вариантами. Это CryptoPro CSP версия 4.0 и выше. При генерации выбирается режим CSP. Сгенерировать можно на любую модель из списка, то есть на пассивные, на активные. Главное выбрать правильный режим. И э, можно сгенерировать с помощью VipNet CSP и Signal.com CSP. Тут э, есть ограничения по моделям. Получается, никакой дополнительный режим вы не выбираете. Если вы используете пассивные ключевые носители, то, соответственно, на них генерируются извлекаемые ключи. В случае с неизвлекаемыми ключами, соответственно, можно сгенерировать с использованием активных токенов из линейки цп CP2.0 и RUTOKEN CP3.0. Именно эти две линейки наших продуктов содержат в себе возможности аппаратной криптографии. И для генерации можно использовать несколько вариантов. Если мы разговариваем о, о ключах PKCS, то о, для генерации можно использовать инструмент от компании Active Это root SDK. А, примеры использования кросс-платформы на библиотеке — Соответственно, в нем есть э, кроссплатформенная библиотека ртпкц 11 cp Или воспользоваться инструментами, которые выпускают наши партнеры, компания CryptoPro. Э, и, соответственно, тогда выбирать э, режим активный токен. Активный токен PCCS-11. Также можно использовать э, средства Signal.com CSP и WebNet CSP тогда при работе с активными ключевыми носителями автоматически, видя то, что это активный ключевой носитель, випнет и сигналком генерируют сразу неизвлекаемые ключи в формате pkcs 11 А для того, чтобы сгенерировать ключи FKN, то есть функциональный ключевой носитель защиты канала по нужно использовать устройство RUTOKEN ECP203000 и линейку или линейку RUTOKEN-NCP3.0. И очень важно, что вот модели, да, у нас получается, не модели, а версия CryptoPro CSP для FKN нужно 5.0 и выше, а для ключей PKCS 11 вот если возвращаться, да, чуть-чуть назад, там нужна 5.0 R2 и, и выше. Так, и напоследок я еще хотела бы поговорить с вами о сертификации устройств RUTOKEN. Особенно популярно в свете того, что для получения квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС могут потребоваться документы, подтверждающие, да, что токен сертифицирован. Давайте разберемся, что сертифицирует в СТЭК, а что сертифицирует ФСБ. В СТЭК у нас сертифицируют средства защиты информации, то есть устройство а ФСБ у нас сертифицирует средства криптографической защиты информации. Тогда будет проще понять, что получается у нас для того, чтобы электронная подпись юридически считалась квалифицированной, средство криптографической информации, с помощью которого производится генерация да, ключей и последующая работа с ключами электронной подписи, вот это именно СКЗИ должно быть сертифицировано ФСБ. Получается так, что если мы... Используем программное СКЗИ, оно должно быть э, сертифицировано ФСБ, а устройство RUTOKEN должно быть сертифицировано во ВСТЭК. Слева вы видите список устройств, которые можно использовать, э, которые сертифицированы во ВСТЭК. А, если мы используем. Неизвлекаемые ключи, если мы используем аппаратную криптографию на токене и хотим получить юридически значимую квалифицированную электронную подпись, то нам нужно использовать устройство, которое сертифицировано в ФСБ. Соответственно, справа вы видите устройство, которое получили сертификат в ФСБ и могут использоваться как средство для генерации электронной подписи, то есть полноценные СКЗИ. Спасибо вам большое. Я рассказала все, что планировала на сегодня. Я готова ответить на ваши вопросы. По поводу Олег, по поводу сертифицированных устройств в СТЕК, немножечко сейчас поменялось. Мы выдаем носитель и ссылку на скачивание к ПО, да, ну, то есть, вот этих документаций. Обратитесь к нам на почту info.sobacarutoken.ru и получите все ссылки. Слышал, что токены CP203000 используют протокол CISPAKE2. Да, все верно. Да, мы говорим, конечно, про CISPAKE2. Это устройство RUTOKEN CP203000 и линейка RUTOKEN CP30. Это новый FKN. Сейчас я пытаюсь понять вопрос, Александра. Экспортированные ключи — это когда по FIX можно экспортировать на диск в реестр? Экспортируемые, да. А извлекаемые, когда можно контейнер извлечь с токена? Извлекаемые, они же... Ну, то есть, мне кажется, что должно было быть понятно после того, как я рассказала, если вдруг не... непонятно. Скажите... Давайте я еще раз перечитаю ваш вопрос и отвечу вам лично, потому что я сейчас, если честно, не понимаю вопроса. Давайте еще раз вернемся. Сейчас я перелистну. Извлекаемые ключи, которые генерируются с помощью программного криптопровайдера на токен. То есть здесь RUTOKEN просто выступает в роли защищенного хранилища. А все, всю работу с ним производят программный криптопровайдер. Они извлекаемые, которые генерируются самим токеном. И уже больше никогда не покидают память токена, они никогда не выдаются вовне. А уже извлекаемые да, которые левое разделение слайда, они делятся на экспортируемые и неэкспортируемые. Но и экспортируемые и неэкспортируемые они являются извлекаемые и они все равно выдаются в временно в, память, в оперативную память токена при работе с программным криптопровайдером. Надеюсь, понятно объяснила теперь Александр. Да, RUTOKEN на CP3.0 проходит сертификацию ФСБ. Пока могу ориентировочно сказать начало следующего года. Понятно, что сертификация — вопрос не быстрый, поэтому... На текущий момент в продаже, в открытой продаже есть RUTOKEN на CP3.0 — NFC в форм-факторе смарт-карты, в ближайшее время можно будет уже приобрести в форм-факторе токена. Еще готова подождать пару минут. Если вдруг у вас возникнут вопросы, запишите мои контакты. Сейчас я перелистну. И в любой момент я готова помочь вам. Если вдруг возникнут вопросы позже, я всегда на связи и всегда готова помочь. Раз вопросов больше нет, спасибо вам огромное за внимание. Спасибо еще раз, что нашли время и подключились к вебинару в такую красивую дату. Всем хорошего дня. Спасибо большое. До новых встреч.